Привет друзья! Смотрите, как бесплатно удалить вирусы из компьютера или ноутбука под управлением Windows 10, 8 или 7. Поиск вирусов на компьютере мы проведем бесплатной программой Malwarebytes 3.0. Эта утилита защищает компьютер от руткитов, вредоносных и шпионских программ, блокирует возможность шифрования файлов для последующего вымогания денег и обеспечивает надежную защиту во время работы в интернете. Перейдите на сайт программы по ссылке в описании. Загрузите и установите ее. После установки защита компьютера от вирусов будет активирована автоматически. Но вам нужно провести проверку для обнаружения и удаления вирусов, которые проникли в систему ранее. Запустите программу кликнув по иконке в системном трее и нажмите кнопку «Запустить проверку». Утилита выполнит сканирование оперативной памяти, проверит файлы автозагрузки и системный реестр Windows. После этого начнется длительная проверка всех дисков, подключенных к системе, и эвристический анализ. После сканирования программа предложит список объектов для лечения и удаления. Это защитит важные файлы от случайного удаления в автоматическом режиме. К сожалению, заражение и последующее лечение от вирусов могут нанести непоправимый ущерб операционной системе, программам и документам. Windows может выдавать ошибки во время работы. Некоторые программы потеряют работоспособность и перестанут запускаться. Если у вас активированы точки восстановления системы, вы можете откатить систему до момента заражения или сделать возврат Windows к исходному состоянию. Мы рассматривали это в наших предыдущих видео. Полное сканирование системы заняло у меня 3 часа и система нашла несколько угроз. Выбираем их и помещаем в карантин – это обезопасить систему от дальнейшего заражения. Вы всегда сможете восстановить файлы из карантина, если они попали туда по ошибке. Помните, что удаление из карантина угрозы удаляет файлы с жесткого диска компьютера. Если вам понадобится восстановить эти файлы, в дальнейшем используйте Hetman Partition Recovery. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи!